Там ч новый аккаунт? 15-й год. А, 15-й год, да. 15 год, 15 год. Это важно. А у тебя 5 лет строгого режима. Да. На одном месте. Зато у меня в 19-м кодка. Так. Где второй? ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой он ой ой ой ой Давай. ой ой ой ой ой <связывающие> вроде когда затеров начинаешь, что звание противоположной команды а выше, б. Да? Ну там вообще глобал, вот, но вроде тоже закатом начинали. Ну и Шорт ласт. Парапет? Да. Не, Я еще голову ду. Этот немножечко отошел припудрить носик. Понимаю. Ой, охот на никто не идет. Скалпал. А это его скалпал, да я не буду брать заразный. вдруг на, да? на него кашлял. Ну, ты купи на что мне кажется, я этого дела не дойдет. Ой, ой, ой, а я с гранатой. Мне кажется. Логин. Вон. Незалюбная. Гренай-аут. что ли, зашел? Да нет, там же. Ну опять минус восемьдесят. Что по хешка залетела, да? Мама ну, может и залетела. Четыре а -а -а. хита. Так, я пойду ворбусь. Как старый добрый. Давай. Как у старый никогда что? Шарте ласт. Давай ты не попал, разу а чё я там толку с юспа попал Да я на профиль попробую убить никого Он снизу прикинь сидит ждет что эта дура тут делает? У меня гореть начинает. Давай дефолт отыгрывать. Это уже острол. Как-то все равно вот такое, типа. Мапа там Очего? так. 4-4 надо сделать. Че, хлешку покинуть? Был человек, а человек. Да нет, это какой-то гон. Он тупо на ходу бежит, зажимает. Осуждаю. Послуждаю. Ой, а как мы далеко? Делаем, не делаем? Да делаем, чё? Какая разница. Да далеко вот просто были. Да пойдём. Лонг, ласт. Угу. Сайт зашел. Угу. Я живу. Он концентрируется. Убить. О, я застрял. И пистолет рабочий обычно пистолетка не контрится вообще для скорости своих окно дырка я ставлю я сломал поле на камере стоит ой ну как минус 8 просто выйди одна пуля да уйди в план. Да ну, ладно, что. то Ну просто. <laughs> я уже привык с шарабами играть. По Блин. Или верх-вниз. Да хочешь вверх низ пошли. Давай блять. вверх низ. <laughs> <laughs> Мне что в план, что вниз одна во дорога. <laughs> Правил. Убил. Котел у вас? Да, КТ, знаю. КТ. КТ, КТ. Подожди, без меня не иди. Меня он. Ч, у него скаут? Christ. Ну почти скаут. <laughs> не до скаут. Скаут с 35 патронов. Ч по деньгам? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Понял, принял. Уст надо будет сделать потом. О, ну, не быстро это получит. Наревался. Да. Нихамир второй. Кхмэр то. Да. Можешь поставить. есть он второй может на ночь не спалили можно еще раз в принципе будет а он не видел после смерти как спрыгивал не знаю мне кажется да, мне не могут этого ожидать наверх ну, давай сниму ой, -ой. Ну да, да, да. И он не пикнет? И, и, и тут справа. Такая хаяшка, он выжил <связь> <Он, связь> Что <чё, J> всем что ли крип? Сейчас на нем такого тоже не ожидал. Что сайта выйдут? Uh -huh. он, он же слышал, куда ты бежишь. Ну, типа, я бы не ожидал то, что выйду. Mm. Типа на бомбу ну, разыграть. Ну так до того прям забивай. Слушай. На все я ставлю. Пойдем? А на на хаммере. Че, он, он еще и фул оказался. Ну, поначалу было сложно. Да там КТ сторона, так что КТ всегда сложнее тут играть.